Всем привет, ребята! С вами Антон Сайлов. Я вас снова приветствую на своем канале Play Tape Film Company. И сегодня в этом, мы, в этом видео мы будем делать, точнее, это видео будет о том, как пожарить картошку. Мы приступаем. Для этого нам понадобится сама картошка, нож, дощечка и, конечно же, сама по себе. Завлита со сковородкой. Поэтому меньше всего лишь делу. Поехали! А для этого нам нужно сейчас эту картошку порезать на мелкие ломтики. Как это сделать, я вам сейчас покажу. Уж, наша нарезанная картошка готова. Что ж, мы поставили нашу картошку жариться, и она должна приготовиться. А пока, мои подписчики, мы можем вам порекомендовать и даже сообщить, что на первой неделе, первого дня октября месяца в этом году, выйдет официальный и даже финальный трейлер «Неведомые истоки 2. Городница тьмы», который вот выйдет 12 ноября. Вот. Дата выхода, повторюсь, если вы не слышали, 12 ноября. И поэтому первый день октября в этом году выйдет... Официальный финальный трейлер почти на неделе, где наступит первый день октября месяца. И да, как видите, я снимаю это видео уже не один раз. Это же не, это не первое видео на моем канале, где я готовлю жареную картошку. Ведь, если вы помните, в позапрошлом году, в 2020, было то же самое. Вот, так что, если что, рекомендую вам зайти на канал и посмотреть видео о том, как пожарить картошку, как первая часть самое, видео 2020 -го года. И это теперь уже, типа, как вторая частика. Ведь я же, конечно же, сам по себе умею готовить там всякие там блюда, там все. А это что такое? О, кстати, хочу сообщить, что съемки фильма, продолжение фильма «Неведомые стоки 2. Городные мы, съемки фильма «Неведомые стоки 3», который имеет название «Восстание Руси» или «Восстание Русичей», Съемки начнутся сразу после новогодних праздников, после праздников, после новогодних каникул, после самого нового 2023 года. Сразу, где-то примерно 7 января 2023 года. И продлятся как минимум где-то 3-4 месяца. А дата выхода пока неизвестна. Но предположительно дата выхода третьей части продолжение фильма после второй части будет в следующем году где-то в конце лета. Или же где-то осенью. Но приблизительно только дата пока не точная. Только пока 2023 год. А сама по себе это реквизит. Уже подготовленная как бы типа как, как перчатка рысовская для самих э, воинов с могосвята. Да. Так что, ну я за сейчас мы пока что отвлеклись, поэтому приступаем, возвращаемся к нашей картошке. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот ну, то время, когда это шел хотя бы на 5 минут, катушка моя подгорела. Но это не страшно, тоже нормально. Какая-то какие-то мальчики питья немножко просто поджарились. Ну что ж, мы выключили газ, и теперь оставляем нашу картошку доходить. Ну что же, мы накладываем нашу картошечку. Блин, лишь бы ее еще только наложить. что же, ребята, наша картошка готова, поэтому вот поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и пишите. Готовите ли вы картошку, как вы готовите дома? С хэштегом Playtape Film Company, кулинария, домашние рецепты. Впрочем, всем с вами был Антон Сеннов. с вами был Антон Цанов. До свидания.